так говорят о человеке, чья деятельность не приносит плодов. То есть попросту, просто-напросто бесполезно. Итак, что же это за дерево смоковница? Смоковница больше всего известна нам как инжир и растет в южных районах Палестины. Это выражение пришло в русский язык из Евангелия. В третий год... Своего служения наш Спаситель рассказал однажды своим ученикам, а заодно и всем нам, притчу, призывающую нас всех к покаянию и добрым делам. Вот эта притча. Один человек имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю,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 Итак, о чем это притча? Ну, сначала я напомню, что притча – это небольшой рассказ, где и средствами обычными, да, то есть ситуациями обычными, житейскими, спаситель иллюстрирует некие духовные истины. Итак, перед нами всем понятная тогдашним израильтянам ситуация, что один человек имел виноградники смоковницу то есть очень часто в виноградниках сажали фруктовые деревья. Этот некто в притче это бог. Виноградник это вся земля, а смоковница это богоизбранный израильский народ, куда пришел преповедовать спаситель и по замыслу божию христианская вера, должна от израильского народа распространиться по всей земле. Но израильский народ не оправдал доверия Господа. Вот уже Господь три года как проповедует Слуба Божью в народе, но не все идут за Ним, не все Его слышат и правильно понимают, и не хотят слышать. Поэтому Бог говорит, виноградурь, виноградарь, здесь это сам Иисус Христос. Вот я третий год прихожу искать плода на этой смокомнице и не нахожу. Сруби ее, на что она землю занимает. То есть этим самым Господь Иисус Христос предупреждает израильтян, что если они не оправдают доверие Божие, то будут сметены с лица земли. Но Господь Иисус Христос не хочет этого и делает все возможное для того, чтобы привести народ к покаянию. И тогда он молит Бога Отца, оставь и на этот год, пока я копаю и обложу навозом. То есть сделаю еще больше для народа израильского, потому что вообще обычная смоковница не требует того, чтобы ее обкладывали навозом. Вот этот еще один год, четвертый год, это как раз то время, когда Христа распяли, Он воскрес. И все равно его не приняли. То есть израильский народ не принес плода. И в следующий год срубишь ее. Что означает это? Мы знаем, что в 70-м году нашей эры Иерусалим был полностью разрушен римлянами. И евреи на долгие 2000 лет лишились родины. То есть не оправдали ожиданий. Этой самой притчей Господь предупреждает израильский народ о том, что так будет. Что если не оправдает доверие Божие, то будет сметен с лица земли, то есть потеряет свою родину. А на месте израильского народа будут христиане те, которые примут учение Христа. Так все на самом деле и произошло. Чем же данная притча, дорогие братья и сестры, актуальна для нас? Господь предупреждает, что мы тоже должны быть добрыми христианами. Господь делает для нас все и являет себя нам в разных ситуациях. Кого-то Он приводит к себе через скорби и болезни. Для кого-то очень актуальной становится встреча с очень добрым берущим человеком, в результате которого уже изменяется. Кто-то прочитает хорошую книгу и поймет, как надо жить. То есть Господь призывает нас, и мы должны откликаться на призыв Божий и делать добрые дела, соблюдать заповеди, чтобы оправдать доверие Божие. Вот хотелось бы привести один пример из жития святого Пимена Великого. В молодости он был язычник и служил в императорской армии. Много трудов и опасностей пришлось ему перенести – Особенно утомляла походная жизнь с ее бесконечными маршами по тяжелым дорогам, так как в то время вспомогательных обозов при армии не было, и вся амуниция, необходимая для сражений и осад, навьючивалась на солдат. Утомление увеличивалось еще от плохого питания и от беспокойных ночлегов в наскоро поставленных лагерях. В селениях останавливались неохотно, так как языческое население относилось к войскам почти враждебно, зная, что военные постои всегда связаны с реквизициями и насилиями. Однажды, после длинного, утомительного похода по раскаленным дорогам под палящими лучами южного солнца, войска вступили в деревню, где принуждены были остановиться для отдыха. И необыкновенное явление поразило солдат. Обычно во всех селениях, где предполагалась остановка, неизменно повторялось одно и то же. Лишь только передние шеренги солдат показывались на окраине, как жизнь на улицах замирала. Злохлопывались окна, запирались на засов двери. И все старались куда-нибудь спрятаться, чтобы не пустить к себе солдат и не делиться с ними своими скудными запасами. К таким встречам войска давно привыкли, этого все ожидали и даже перестали этим раздражаться. Но та деревня, в которую вступил теперь легион, была какая-то необыкновенная. Когда отряд достиг центральной площади и остановился, он был окружен поселянами, наперебой предлагавшими свои услуги. Мужчины и женщины тащили большие корзины с хлебом и плодами. Молодые девушки с милой улыбкой протягивали глиняные кувшины, полные кристальной холодной воды. Даже дети доверчиво подбегали к суровым воинам, покрытым пылью и потом, и угощали их сочными смоквами. «Должно быть здесь много родственников у наших легионеров», – заметил молодой солдат, наблюдая эту картину. Родственников? Нет, возразил седоусый Центурион, проведший в походах полжизни. Это христиане. Их Бог велит любить людей и служить всем. Какой хороший Бог, подумал юноша. Наш Юпитер этого не велит. Хорошая вера. Надо разузнать ее получше. Только бы кончить поход. Юноша стал впоследствии великим светильником христианства кто был преподобный Пиме. Вот так своей любовью, милосердием христиане и привлекли сердце юного язычника, и он впоследствии стал не просто христианином, а великим угодником Божиим. Так что Господь призывает разными путями всех нас к себе. Так давайте мы будем, братья и сестры, тоже отзывчивы, будем стремиться к Богу, соблюдать заповеди, оказывать милосердие. И храни вас всех Господь!